Короче, каждый из вас получает сейчас бан. Боже, когда люди поймут, что нельзя так делать. Был 12 он чит, он чит, чел, он уже чит. Ну, слушай, стало сише. Кто выигрывает, получает премиум лайт на месяц. Давайте. 23 февраля. Это та самая дата, когда начались те самые события. Ну, а также это... Последняя публикация роликов на канале. Я не мог найти все это время сил, мотивации все это записывать. Была абсолютная апатия. Я просто обновлял страничку Телеграм и следил за новостями. Большое количество сотрудников Собиршока прямо сейчас находится в Украине. Кто-то в подвале, кто-то слышит вокруг дома взрывы и выстрелы. А кто-то, к счастью, смог уехать подальше. Все это дело нас окружает очень большое количество времени. И только сегодня, 13 марта, я нашел сил отвлечься и записать модерацию на Сэби-шоке, которой не было очень долгое время. Я надеюсь, то, что этот ролик не только мне помог отвлечься от всей ситуации, но и вам. Лично я, как и вся команда Сэби-шок, рассчитывает и надеется на скорейшее решение и разрешение этой ситуации. Скорее всего, вы этот ролик смотрите уже, когда Инстаграм заблокирован на территории России. А это 70% моей аудитории. Поэтому я хотел бы очень сильно попросить... Если вы хотите поддерживать со мной связь, хотите видеть, что у меня происходит в жизни, какие у нас проекты, какие у нас планы, то мой телеграмм у вас на экране. Просто вбейте в телефоне «Эрик, сука», и вы попадете на мой телеграмм. Кстати, он с Галкой, поэтому вы не ошибетесь. Чтобы было бы больше мотивации, прямо сейчас там есть активный конкурс. Не буду говорить на что, зайдите, посмотрите сами. Ну, а мы... Приступаем. А если что, вся мадрация будет проходить на проекте Сабишок. Это мой проект, наверное, по названию понятно. Мы делаем режимы, мы делаем серверы по всему миру. У нас уже 8 локаций. Или больше, на самом деле больше Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Десять локаций Понятное дело, это все нужно обслуживать У нас сейчас онлайн 2800 Каждый день что-то происходит Кто-то кого-то оскорбляет, кто-то кого-то унижает Может быть, кто-то читерит И это все нужно модерировать У нас большое количество модераторов, они это все делают Но сегодня я встану одним из них Посмотрим, смогу ли я проконтролировать ситуацию на Сайбершоке. Хороший ли я модератор. Если вы не знали про этот проект, то... Welcome. Я уверен, что вам он понравится. Мы очень сильно над ним стараемся. Это просто душевный проект, в который мы вкладываем все свои силы. Ну а сейчас мы можем приступать к модерации. Номики тикет, игрок по имени Сказочный долб, скорее всего, подрубает На него кинули тикет, он сам из Казахстана Я не особо верю в то, что казахи могут читерить, поэтому сейчас мы это все проверим У него 9 часов Давайте заходить на сервер, проверять, что происходит с этим Сказочным Долбопом др... Прямо сейчас мы начинаем следить за этим персонажем У него в руках дигл, авик, гранаты, полный закуп Что он сможет сделать, имея все это в руках? Нави пингвин Нави пингвин меня немножко Триггерит Он спамит микрофон, я сейчас его замочу Включить микрофон Спам микрофон на 6 часов И... Ой-ой-ой-ой-ой Было почти по таймингу Первый килл есть Ай-яй-яй-яй-яй Двигаться По карте плюс прицел очень плохо. Вообще, нужно вспоминать и не забывать. КСГУ это развлечение. Многие, на самом деле, становятся проигроками. очень все внимательно оттачивают. Но нельзя забывать, что паблик это как раз то место, где люди заходят под пивко сыграть и пойти спать. Вот как делает это сказочный, который не подрубает. Ребят, я выбираю вариант то, что он чистый, поэтому выходим с этого сервера. Нет нарушений? Закрыть тикет. Идем дальше. Репорт читерство, Нарушитель у нас... Катин. Опять казах. Что это такое? 7 часов у нас награл на Соби-шоке. 120 часов в КС и 48 за последние 2 недели. Задротит. 3-5 у него счет. Дождался. Услышал. Алонг. позиционируем прицелом, мувементу и так далее. У него не все так плохо. Так. Катин. Сможет ли перестрелять с UMP ССГ? Хорошо. Молодец, скотин. Да, он спокойно может сделать минус 3, потому что эту позицию обычно не проверяет до конца. Он Пошу. делает прыжок. Кстати, мужики, скоро выйдет ролик троп-скинов на Сайбершоке. Это та рубрика, где я просто захожу по серверам, выбираю каких-то классных игроков и дарю им скины, которые выпадают в конце катки. Прям визуально это все видно. Потом их можно забрать в профиле Сайбершока. Прямо себе в Steam. Поэтому ожидайте этот ролик, поставьте лайк, если вы это ждете. Нет нарушения, по Катину, мы ничего не нашли. Закрыть тикет. Багаюз плюс тянет время. Так, мини-геймы, это очень странно, неожиданно. Кто-то кидает тикеты на этом режиме, потому что игроков там абсолютно малое количество. Нарушитель у нас, игрок по имени Да, у него 724 часа. А багаюзить нельзя. У него три друга на мини-геймах. Лопати, а ты-то зачем тянешь? А, реально сидят, тянут время Сидят, тянут время, бро, да Ай-яй-яй-яй-яй-яй Вы же понимаете, что это нарушение правил Я хотел зайти и просто кинуть предупреждение Но я захожу и вижу, как вы игнорируете просто просьбы игроков И тут уже не, не должно быть предупреждения Ребят, вы получаете оба сейчас бан за богаюсь, если вы не будете общаться Окей, какой у нас бан за неспортивное поведение в плат? 12 часов но я бы выдал на 6 Короче, каждый из вас получает сейчас бан на 6 часов. Пожалуйста, не продолжайте так делать. Но это неуважение игроков. Нарушитель был наказан. Впервые за сегодня мы нажали эту кнопку. АВП он левого побега. Неуважение. Что? Что за крестный отец у нас на сервере? Нарушитель Егорка Кенпачи мод. 18 часов на Саби-шоке. Ну, это какой-то рофлотик. Давайте посмотрим. Малолетний тварь. По одному сдохнет твоей маны. Закрой с вами животное, малолетний твое нет не хочу ай-яй-яй тут тут очень грязное общение не-не-не-не-не-не Я... да, это ужасно оскорбление 6 часов до да, оскорбления или 12 я могу, в принципе, И вот, посмотри, там, в чате игрок спамил Так, я кинул прямо сейчас э, Персонажу с словом э, спа, э, Блок на чат на 6 часов И иероглифом микрофонный чат На 6 часов за оскорбление Так, ну и, понятное дело, самый главный персонаж Этого сервера, человек по имени Акинпачи, ты тут Самый главный провокатор нет, про Да, да Э, Нип Игорька мод говорил, что Украина скоро конец и все. Ребята, ребята, вы можете, вы, вы понимаете, что такое вот Вы можете расслабиться, отвлечься от этой политики? ребят, вам что делать нечего? Такая ситуация, вы еще и в КАЕСе этим занимаетесь? Нип как Конспакти мод. Э Тик, это изначально пришел на тебя, поэтому а, ты получаешь мут на несколько часов. Это это Нет, это не ложь, я Но это услышал. Это Он вышел с сервером Умность, что ли, Сам? Выше игрок. игрок. Егорка, компачи. Отключить чат микрофон. Это больше за оскорбление, провокация, троник, провокация. Сколько это? Давайте, 6 часов. Все, ребят, кинул репорт. Пожалуйста, общайтесь без этого. Без этого. Расставляйтесь, отвлекайтесь. Ой, лучше бы не заходил на этот сервер, ребят. Такую... Ужас, последнее место, где это можно было делать, они нашли Тем более, так был киевский сервер Так, игрок, ну, нарушитель был наказан ну, Да ёпрест, это Я оскорбляет Ну, давайте посмотрим ну, Не думал, что я буду этим заниматься Заходим, ритей Classic 244 сервер Какой трэш здесь творится Так, я, во-первых, блокирую этого персонажа за никнейм на первом месте у них Боже, какое же здесь ужас творится. Мне прям Шуточку противно переименовать э, тогда. Так, сколько? 6 часов, да? 12. Все, так, он полетел Но он точно вот сейчас... При нас это было слышно. Ну слушай, стало тише. Это прекрасно. Понятное дело, эта ситуация не исправится. Я сейчас выйду, и это будет повторяться. Ребят, я очень настоятельно прошу. Ну что это за мусор? Пожалуйста, делайте этот мусор, если хотите, но не на серах совершать. Нарушитель был наказан. Я сейчас хочу зайти на любой сервер. Ну, допустим, ретейка. И посмотреть, как люди там общаются. Вот просто абсолютно рандомный сервер. Даже давай вот так сделаем. Давай на киевский сервер зайдем. Это будет самое интересное. Киевский давай. сервер. Двое так, ну... <autot my self -geneticer> <reasonab> Тут стараются говорить инфу. Блин, ну это что такое? Да ну вы че издеваетесь? Боже, когда люди поймут, что нельзя так делать. Ну какой смысл? Бебра, ты меня слышишь? Бебра. Да, Бебра, ну вот я сейчас вижу в чате, что ты написал вот это вот неприятное слово. Вот смысл писать это дерьмо. Какой смысл? Он что? Он тебе... Зачем? Ты что? У тебя какие-то проблемы? Что он тебе сделал? Ну, мут и бан. Мут и бан. А зачем? Ты доволен тем, что человек назвал таким словом? Ну, какой смысл? Я просто не могу понять твою логику. Пожалуйста. Я понимаю, что после этих слов ничего не изменится. Но просто подумай, что это просто пустая трата твоих же нерв и времени. Играй, просто играй. Не нравится человек выйти друг... и зайди на другой сервер. У нас их большое количество. Я надеюсь... Это не просто так, это не пустую слова У нас появился тикет Паблик, он мне даст 2 Люцик Давайте посмотрим, кто ты такой Премиум аккаунтом, 27 часов КД 2.3, Израиль Вот ты пес, извини О, Конечно. парень сказал Вот а ты пес, извинился да, Это приятно. Ожидал, так, мы на сервере Сейчас посмотрим, что такое Люцик у него нет никакого face, фейста, пинг 130, возможно VPN. Так, смотрим. Это ты видел? Слушай, ну первый выстрел по Кьюварду. Он был странный, как будто у него залагал. Да, да, да, да, да. Ифав, смотри, смотри, смотри. Ай, яй, яй, проверка на читы, люсик. Я его вызвал. Да тут не надо проходить, я сам признаюсь. Что ты признаешься? Что с щитами играем? Ну, зачем щитеришь? Да, за Какой прикол? Я да, хотел первый раз попробовать, интересно было. Так. Ну сам меня после, Ты знаешь, это фигня, что тебя валят щитами, у тебя самого... Ты хочешь сам с щитами уже поиграть. Ладно. Насколько ну, дается? Бан на сколько дается, но ну, тут ответить уже Влад, говорят, ну там не маленький строк, к сожалению. Бан выдается навсегда за использование чистов. Так, хорошо. У нас, получается, нарушитель был наказан. Мы идем дальше. Слушайте, ну, реально был один фраг и попали в точку. Прекрасно. Руина. Блин, на мангас. Я хочу зайти на мангас, потому что я так давно это не делал. Нарушитель у нас Диномайк. Мы на сервере. Спасибо. Смотрим, следим за ситуацией. Что случилось? В общем, мы уже определили то что, это кор... ну, то, что это голубой. И там, короче, не начал топить то, что это розовый. И, короче, он катку там заруинил. Ладно, а Диномайк, это... Незначительное нарушение, но, пожалуйста, Майк, давай по правилам и давай аккуратно, и дисциплину поддерживать будем, хорошо? Выдано предупреждение, закрыть репорт. Микро включил и шипит. Так, давайте проверим, кто там шипит. Торнадо, ты меня слышишь? Че там был с челиком в э, прошлом? Зачем кидать репорт? У него микро шипел? Просто. А чем вышел он тогда? Давайте так, игра... сейчас у вас будет БУ-3, дуэль 1-1. Кто выигрывает, получает премиум лайт на месяц Давайте Первая дуэль пошла Силсер, 1-0 -яй -яй -яй, яй яй яй Интересно Так, счет 1-11 Давайте наверху, наверху и сражайтесь окей, окей. Давайте, давайте, давайте Торнадо, поздравляю тебя Да, как кинуть Фару, человеку спасибо. в подарок премиум лайт И вообще премку Заходите на его профиль, копируйте его Steam. Заходите Интересно, на Сайбершок. Premium light, Подарочек. Вставляем ссылочку добавить. Произошла ошибка. <laughs> Шо? В чем ошибка-то? О, уже сработало. А что? Нельзя вставить ссылку? Ладно, мы это исправим. Premium light на 30 дней. Оплатить. Подарки отправлены. Нормально. Сейчас дроп скинов записали. Внезапно. Читерство точно имеется... ВХ может быть АИМ Нарушитель у нас Гидра Название профиля очень подозрительно. Не знаю, прям чувствуется, что он читер И аккаунт, кстати, ровно один год. Был создан 12 марта. Он чит, он чит, чел, он уже чит Да, Ха -ха. Да, да, да, смотри, туп... просто в тупую Просто в тупую А, -а, -а. Вот смотри, что он делает Слушай, ну это, блин Все-таки Столько часов в КСе Реально я паникую. И по аватарке определил, что он читер. Он опять не туда бежит. А, нет, туда. Не буду мучить нашего игрока. И просто забаню этого игрока, человека навсегда. Все. Человек получил бан навсегда. Ну, сейчас остается зайти на сайт и нажать на нарушитель был наказан, закрыть репорт и плюс репорт в нашу копилку. Можно посмотреть статистику моих закрытых репортов за все время. Всего принято тикетов 171, репортов 122, среднее время рассмотрения жалобы 33 минуты. И почему так долго? Время пребывания на Прайме 18 часов. Я работал 18 часов. Больше количество банов у меня было отказ от проверки. Неспортивного поведения, использование читов Выпуск был максимально насыщенный Читеры попадались, читеры признавались Мы сделали дроп скинов Вообще, парню просто подарили лайк подписку Сегодня было много контента Я надеюсь, что тебе понравилось Если да, то подписывайтесь на мой телеграм Потому что совсем скоро я запишу дроп скинов А дайте и времени съемки я укажу именно там Спасибо за подписку на канал С тобой был я, Эрик Шоков и Владислав Гуров И я с вами прощаюсь. Пока, спасибо, что играешь на Шоке. Ты делаешь этот проект лучше Пока